Дорогие друзья, перед вами яблоко, а вокруг украшения. Украшения вам в ритуале не понадобятся, но у меня они на алтаре для красоты, для творчества, для оформления алтаря. Вы знаете, как я трепетно отношусь к своим алтарям, поэтому у меня это... Яблоко есть, а вам оно не обязательно. Я хочу вас научить одному способу получить быстрые деньги. Это очень хороший, очень сильный способ. Научила меня бабушка одна, давно. Она украинка. И мама у нее колдовала, и бабушка колдовала. Но ей передалось так не особо, потому что у нее старшая сестра занималась ведовством. но к тому времени ее уже не было в живых, но поскольку она выросла в семье ведьм, конечно, ей кое-что передалось. Она много чего знала и очень была такая хитрая бабулька и подчинила себе и сыновей, и сынов, и мужа, и всех окружающих. Ее уважали, боялись Знала некоторые заговоры, могла поделиться. Ну, чтобы сказать, что она прям ведьма была, нет, но она жила очень хорошо в достатке, умела заговаривать, как бы, домашний скот, умела заговаривать и получать деньги. И причем больше всего дивидендов от государства получали она, муж, еще кто-то, скажем так, на зависть соседям. Но она всегда говорила, что она просто знает некоторые вещи, семейные секреты, которые ей помогают. Она мне рассказала об одном секрете, поделилась и примерно объяснила, что это такое. То есть у нее особого заговора не было. Она просто сказала, что надо делать, кого надо вызвать, что надо при этом то есть после этого сделать для того, чтобы быстрые деньги пришли. Вот как-то не идут деньги, а вам хотелось бы. Вот они должны отдать, а вроде бы никак, да, тянется время. А вам вот надо очень срочно. А вы еще и ленивые. Или вы устали, или плохо чувствуете себя, а деньги вам нужны. А вот некогда делать ритуалы, а деньги надо и так далее, без конца. Берете яблоко, любое, может, белое, яблоко, там, имею в виду, ну, если белый, да, такой цвет, желтый, красный, какое любите, какое хотите, берете яблоко. Начитывайте на яблоко этот заговор три раза. И яблоко съедайте полностью. То есть, ну, конечно, то, что останется, чуть-чуть выкиньте, там, косточки, еще что-нибудь хотите, съешьте, если любите. Некоторые вообще съедают полностью, ничего не оставляют. Но никому отдавать нельзя, ни с кем делиться нельзя. Читайте на яблоко, съедайте яблоко полностью. И я вас уверяю, через короткое время к вам придут какие-то деньги. Еще раз объясняю для тех людей, которые у меня недавно. Изучите мой канал. Очень быстро получается ритуал у тех людей, которые уже ни раз, ни два делали. У остальных нужно время, постепенно. Сначала через месяц, потом недели через две, если у вас прям сложный случай. А вообще у всех получается быстро, если честно. Но я на всякий случай предупреждаю. Ах, такой душистый. <свист> не удержалась. <свист> на всякий случай вас предупреждаю. что потом не сказать, что... Вот я прочитала, через две минуты деньги не пришли, с воздуха не упали, мешком там по башке не дали деньгами. <свист> так не бывает. Конечно, деньги должны прийти от вашей работы, если вы торгуете, значит, от торговли, если вы, э, скажем, бюджетник, значит, какую-то премию вам дадут, поощрение, подработку и так далее. Но в любом случае они придут. И можете эти яблоки съедать хоть каждый день. Итак. Заговор на украинском составлен мной на основе того, что мне примерно сказала, что надо говорить и как надо делать папка Маланья. Вот так ее называли, честно, ее <смех> настоящее имя, даже не знаю. Но она мне сказала: я делаю, и много лет мне помогает. Ну, еще кое-кому передала. А теперь передаю вам. Берете в руки яблоко. Любую руку не имеет значения. Три раза читайте над яблоком и кушайте. Не нужно откладывать. Начитали и поели. А дальше что будет, сами узнаете. Я назвала этот ритуал золотое яблоко, поскольку оно связано с денежной силой. Итак, слушаем внимательно. кличу я дух рощий. Приди-то приди, приди. яблоко увиди, вселяйся в яблоко, яблоко я съем, себе гроши мои благословляя. В яблуце дух хороший, яблоко я им. Теперь яблоко в мене, а там хороший дух. А где дух хороший, хороший туди идут, а саме до мене. Так ему будет. Заклинаю. Кличуя. Дух гроши. Приди да приди. В яблоко увиди. Селяйся в яблоко, яблоко я съем, Себе гроши благословляя. В яблуце. Дух грошей. Яблуцу я їм. Теперь яблоко в мене. А там грошевый дух. А где дух гроші, гроші туди и идут. А саме до меня. Так мы буде, Заклинаю. Кличу я дух гроши. Приди да приди. В яблоко увиди, Вселяйся в яблоко, Яблуко я съем. Себе гроші мы В яблуце дух гроши. Яблуко я съем. Їм. Я им. Їм. Теперь яблуко в мене. А там грошевый дух, а где дух гроши, гроші туда идут, а саме до меня, так мо буде, Заклинаю. Три раза читаем, я вам еще раз для верности прочитаю. Кличу я дух гроши, приди, та приди, в яблоко и увиди. Селяйся в яблоко, яблоко я съем, себе грошевыми благословляя. В яблуце дух хороший. яблоку я им. Теперь яблоку в мене. А там грошевый дух. А где дух рощи, гроши туда и идут. А саме до мене. Так ему буде, Заклинаю. Я когда-то работала с одесситами. <laughs> Обожаю этот язык. Украинскую мову. Люблю. И, между прочим, очень быстро срабатывает, потому как Родина все-таки славянского ведовства Украина, я об этом рассказываю. Так что хорошие до вас до Когда съедите яблоко, начитали три раза и съели. Никаких детей сосед кому дать нельзя. Детям дайте другие яблоки. А это сами съешьте, а потом напишите, что произойдет. Всем удачи. Ах да, и спасибо бабке Маланье.